Новгородские врачи идут в ногу с прогрессом, теперь данные кардиограммы с ЭКГ прибора передаются на смартфон, а оттуда на подстанцию главному врачу. Отработанная схема позволяет без госпитализации узнать свой диагноз и сэкономить время. Благодаря ей за год врачи спасли десятки жизней. Подробнее в сюжете моих коллег. Владислав пришел на медосмотр перед устройством на работу. Электрокардиограмму делает по новым стандартам. Аппарат отправит результаты обследования на смартфон. Это пациент, архив, где хранятся у нас снятые ЭКГ и рабочий стол. Непосредственно все кардиограммы, чтобы не тратить время, мы снимаем по ЦИТА. Далее идет связь, подключение кардиометра со смартфоном. Это телекардиограф последней модели. К нему прилагаются принтер и мобильный телефон. Свои данные через Bluetooth аппарат передает на смартфон, где отображается карта больного, кардиограмма и состояние пациента в режиме онлайн. Зашифрованные данные отправляют на подстанцию к главврачу. и уже он делает заключение. Новое оборудование на Новгородской подстанции появилось в прошлом году. Инновационные системы снабдили все бригады. Все новое всегда воспринимается ну, немножко в штыке персоналом, но после двухнедельного использования прибора бригады привыкли и, в общем-то, очень понравилось работать с прибором, так как это мобильно, быстро и эффективно. Позже возникла еще одна проблема в городе, постоянные перебои с мобильной связью. Ситуацию исправили с помощью тендера, который выиграла компания Мегафон. Понятно, что главный врач не может ездить на все вызовы. А бывают молодые ребята, студенты да, или какие-то начинающие медики, которые пока в силу своей квалификации не могут понять э, и расшифровать там, кардиограмму, например. Поэтому на помощь приходит мобильный интернет, они оперативно передают данные в штаб, там смотрят и принимают решение, что делать с тем или иным пациентом. За год работы в системе не было ни одного сбоя, говорят медики. Более того, врачи смогли вовремя обнаружить случай острого инфаркта миокарда у 10 пациентов. Но страна большая, большие расстояния. Соответственно, если фельдшер выезжает за 100 километров куда-то в отдаленное село, мобильная связь там есть, мобильный интернет там есть. И Можно оперативно передать данные в больницу и в том числе спасти жизнь человека. За жизни людей новгородские врачи борются каждый день. А новый телекардиограф и качественная мобильная связь. Говорят, оказывают им неоценимую помощь. Анастасия Тимонич, Валина Кравчук и Дарья Тиунова, Лайф Ньюс.